Здравствуйте. Сегодня поговорим о разновидностях видео маркетинга. Интересующие вас вопросы пишите в директ. Итак, демо видео. Это видео знакомит потенциального клиента с вашей компанией или продуктом. Просто расскажите, кто вы и чем вы занимаетесь. Бренд видео. Цель видео – засветить свой бренд, и поэтому бренд видео должно заинтриговать и привлечь внимание компании. Обучающее видео. Ролик, помогающий решить проблему клиента. Вы можете создать серию роликов или вебинаров. Это привлечет новых подписчиков на ваш YouTube или Instagram. Интервью с экспертом. Интервью с экспертом, который разбирается в потребностях клиента, повысит доверие к вашей компании. Ответы на вопросы. Каждая компания получает звонки или имейлы с вопросами, поэтому вы можете собрать самые популярные вопросы и ответить на них в видеоформате. И, наконец, продающее видео. Вы должны заинтересовать зрителя вашим продуктом. И, кроме этого, необходимо закрыть возражения, рассказать о стоимости и призвать совершить действия. Следующий пост о главных ошибках в видеомаркетинге. Не пропускайте наши публикации, ставьте лайки и подписывайтесь на наш аккаунт.